расскажут временно исполняющий должность заместитель министра обороны Кыргызской Республики Думанбай Ахолбек Шеменевич, начальник отделения по допризывной подготовке и учета призывных ресурсов ГОМУ Генштаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Урмамбетов Уланбек Асанович. И э, Светлана Лаптева, э, э, журналист, координатор поискового движения Кыргызстана «Наша победа» Бездин э, Джиниш. Пожалуйста, Акупич ну, Линиш, Крыща, Крыща или Кыргызстан? Сначала Крыща, потом Крыща. Крыща, Крыща, Крыща, ага. Малый мотор северкой, но нам нечего Крыща. 27 января 2023 года Министерство обороны Крымской республики совместно с поисковым движением «Наша победа» Безден день организует и проводит маршбросок, посвященный 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день в 16.00 часов, это согласно плану боевой подготовки вооруженных сил Крымской республики, во всех соединениях частях Министерства обороны Крымской Республики личный состав совершит марш-бросок на 5 километров. Сбор участников состоится в 15.30. Непосредственно в местах проведения данного мероприятия. Это Кыргызский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора Асанова Даира Асановича, Военный институт вооруженных сил Крымской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Усембекова город Балагчи Токмок населенный пункт Григорьевка Ижевской области город Ож город Жалловат на это мероприятие приглашаются потомки участников Великой Отечественной войны 41-45 годов Сталинградской битвы а также воинов 98 9 9-й стрелковых бригад, представители военно-спортивных, спортивных, патриотических, исторических клубов, ветеранских организаций, поисковых движений, также учащиеся образовательных учреждений и высших учебных заведений республики, ветеранов вооруженных сил и военнослужащих запаса. Марш-бросок также посвящается неизвестному подвигу наших земляков – воинов 98 -й, 99 -й стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и со всей Средней Азии, совершивших беспримерный 350-километровый марш-бросок в декабре 1942-го январе 1943-го года из Элисты, это Калмыкия, до населенного пункта Маныч, Ростовской области целью занятия рубежа обороны и воспрепятствования продвижению глуб оступавших с Кавказа танковых частей моторизированной дивизии «Викинг» немецко-фашистских войск, поставленную задачу они выполнили ценой своей жизни. Оставить заявку на участие в этом марш посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и получить более подробную информацию – это мероприятие можно по следующим телефонам. Бишкек, Чуйская область, Исыпульская область 0700 семьсот, ноль, шесть, либо 0555 пятьсот, пятьдесят пять, телефон и ватсап. Городе Ош, Иошская область, Джаллабадская области 0708 семьсот, 63 шестьдесят пять, шестьдесят три, 17. 17. Урмату Хрвастандартар, Урсат Трисенис, без этой отпасти, Марш Бросок Тэп. Марш Бросок Эмнекенберг Хрвастандартар, Чиндрук Этейт. Без Марш Бросок Тэп, Джуй Дюрюш Тэп, который тут, да? Джуй Дюрюш был Хойлган, Табсат Маларды, Адкаручин, Ксха, Таначон, Аралуха, бас Басусу. Джуриш, машину не орудил. Вот что я хочу сказать, Аскер, Аскер, Ихмаларды и степчигу махсатинда, цагызге бөлүчөлөрдүн курамында аткарылган. Жүрүштөр түз жерде да, жол жок жерде да су же тос болдуктар тилкесинен, өтүбүнен аткарылыш мүмкүн. Ал эми кыш мезгилинде лыжада, ошондо эле койулган тапсырмаларга жараша толук же женьил жабдатта аткарылган. Ушел мақсатта, Кыргыз Республикасының Куралды Күштөрін, Дайардо План, Илайық Күзірмен Дайардо Программалар менен Хорго Министерлин бөлік төрінде, жана мекемелерінде, ай сайын 5, жана 10 километр джой жүрістерді атқару қаралған. Подполковник Гурмамбета, мы же это все говорим о патриотическом воспитании молодежи. Я бы хотел, чтобы он действительно затронул на да призывную молодежи. Хразустрельный. Слово второй. Мазарку Чурда, чаштарда патрут, тукарвело это очень что Белым-беру биргеликте бергеликте Ишал парлып жатлад. Азырквақта Мектептерді, Проксинадық лисейлерді, Колледждерді Бүт қырыстан бойынша Аскерге чейнки да Дайырлық сауа өт өт өліп жатады. Андан сыртықар, Без айты ветсек, Без өз-өз Корғау министерлиге, Азырквақта Гөп пландарды Заоталс, план что в что может, что Игзян Гиргзюде, Сунштар, Вилья Золотос, Коеп Сунштар успор, ушел воинча, да, ушел и Нойдос. Здравствуйте всем. Вот. Я считаю, что сегодня очень важный для Кыргызстана день. Почему? Потому что мы сегодня здесь для того, чтобы напомнить, рассказать о забытом, неизвестном подвиге кыргызстанцев во время Великой Отечественной войны. Да, рассказать о том, что сегодня наша армия, наши вооруженные силы продолжают традиции, которые действительно были заложены еще в той, да, как в армии, нашими дедушками, прадедушками. Что хочется рассказать. Во время поисковой работы, во время сверки данных по участникам Сталинградской битвы, которые были призваны из Кыргызской СССР, мы увидели о том, что войны, получается, 98-й, 99-й отдельной стрелковой бригады бригад были сформированы из призывников средней азии да? но вы не найдете об этом нигде упоминаний в тех местах где они воевали и на самом деле вот товарищ полковник Данунбаев, рассказал о том что представьте наши воины совершили подвиг который ничем не хуже не меньше подвига панфиловцев вот получается и листа и э, представьте себе, Маныч, это Ростовская область, это более 300, некоторые говорят, что это более 400 километров. Они прошли в зимнее время, в минусовую погоду, они умирали от сердечной недостаточности, они, э, э, получается, замерзали, вот, но они шли, торопились занять свой рубеж. Какой рубеж? То есть, получается, когда заканчивалась Сталинградская битва, и э, немцев теснили с Кавказа, они могли попасть в мешок, такой конкретный мешок, который действительно еще и побольше был, чем сталинградский. Вот. И для того, чтобы остановить, не дать как бы, этот, замкнуться наши, наши как бы, земляки, наши земляки из Средней, Центральной Азии. Из Киргизской, из Киргизской ССР они шли, торопились действительно для того, чтобы выполнить свою задачу. они действительно погибли героически. То есть мы нашли документы, которые свидетельствуют о том, что наши земляки сражались героически. Да, там в один день о потере 98-й стрелковой дивизии. Вот они вышли 26 получается, декабря. И пришли они 13 а 14-го уже был бой в котором погибло 1500 с лишним человек. Представьте, только за одно село. Это и Маныч, и Катериновка, это Бараники, это Большой Маныч. И большую роль как бы, в освобождении Сальского района, который сыграл именно 98-я, 99-я стрелковые вот эти отдельные бригады, которые вот день освобождения Сальского района отмечали 22 января. То есть нам обидно, что когда говорят о том, что об освобождении упоминает 98-99 отдельную стрелковую бригаду, не говорят, не упоминают о том, что призывники были из Средней Азии, что призывники были из Киргизской ССР. И а, мы смотрели эти списки, начали уже а, сверять по Джалабадской очень много, 99 е практически, это листы. То есть когда вы открываете... А, а, Погибшие, пропавшие без вести, да, и там смотрите, например, январь 43 -го года, то сплошным списком вы видите уроженцев Джалабадской, Орской области и уроженцев, естественно, всех других областей. Очень обидно, поэтому мы хотим, чтобы откликнулись и родственники из, воинов этих бригад. Вот. И мы хотим, чтобы мы поехали и сказали, что мы есть ребята, да, что это наши вот герои, что внуки-правнуки об этом помнят. Мне кажется, в Кыргызстане это вообще очень сильные такие традиции, когда чтут своих предков. Поэтому мы благодарны Министерству обороны, Кыргызской республики, министру, вот полковник Данбаеву, всем ребятам, которые помогали нам, как бы, и в поиске, потому что мы тоже обратились в списки в военкомат, есть в военкоматах Кыргызской Республики есть списки тоже призывников. Вот, если мы сделаем сверху вот, и внесем недостающие фамилии, то, что мы нашли, например, посмотрим то, что там, как бы, в Ростовской области, в Сальском районе есть, вот, значит, мы сможем вернуть из небытия, из беспамятства еще несколько фамилий. Может быть, это десятки, может, сейчас мы не можем об этом говорить, но работа такая проводится, вот. Поэтому, когда мы обратились, вот, почему мы еще пришли к тому, что вот марш-бросок, да? Почему вы, вы же услышали, да? То есть это беспримерный марш-бросок. Представьте, зимой надо было идти, люди действительно, они вот с ног валились, по трое, по четверо они друг на друга слоями складывали, чтобы не замерзнуть. То есть те, кто выжили, у них у всех были обморожения, руки, ноги и так далее. Вот, но люди, пере... там вот эта река Маныч, Маныч мы называем, да, то есть это река, которую они зимой в брод переходили, раздевшись, неся на себе вот это все вооружение. Эти села, которые там располагаются, они переходили из рук в руки до семи раз. То есть представьте, они только отвоевали, опять значит, они откатились, и воевали они не против, э, этот, э, получается, обычных стрелковых бригад. Это были формирования э, танковые, моторизованные. У них были танки, а у нас были. Просто стрелковые, получается, бригада. это около 4500 человек, эти бригады были созданы для того, чтобы, ну, большое количество, очень сложно было во время войны, как бы, собрать обычное, там, скажем, формирование, да, дивизия там больше же по численности идет, вот. а бригады, они более мобильные, можно было, как бы, сформировать и уже действовать на фронте, они более мобильные и так далее. Вот. Поэтому я очень прошу всех кыргызстанцев включиться, посмотреть, вот обра обратиться в, как бы, и в военкоматы, обратиться к нам. Я могу на зачитать наш телефон, наш ватсап и принять участие в марш-броске. Марш-бросок это, понимаете, такое удивительное на самом деле э воинская, какая, воинская дисциплина или как это назвать правильно? Дисциплина – это не бег с препятствиями, это не бег на скорость. Да? Это, получается, для того, чтобы отладить, скажем, взаимодействие в самом подразделении, да? чтобы понимать вот локоть товарища. Да? То есть это не надо, чтобы один человек пришел первый, там нет победителей. Побеждает именно коллектив, который... Где-то бежит, где-то идет. То есть мне, мне, почему? Я еще посмотрел, думаю, как интересно, какое совпадение, какой пример для подрастающего поколения, да? и для тех, кто сегодня служит в армии, и для тех, кто уходит из армии. У нас как, почему складывается так интересно? Человек, например, в армии отслужил, да, и сразу записываются ветераны. Да? Ну то есть вот он год-два там отслужил в армии и сразу мы все время говорим вот там ушел в запас что значит запас если ты как бы отслужил ты должен рассказывать подрастающему поколению о том что что такое служить в армии, что надо готовиться к армии, правильно, да? что надо заниматься физической подготовкой. Поэтому мы вот, как бы, пришли к общему да, такому мнению, что марш-бросок это не какая-то акция какая-то. во-первых, с некоторого времени введена эта дисциплина, да? как бы у нас в вооруженных силах, и каждый месяц проходят такие марш-броски во всех частях. Да? То есть это для того, чтобы в боевых условиях, для того, чтобы когда нужно, вот эти воинские подразделения смогли с одной точки переместиться в другую быстро, да, и выполнить свою боевую задачу. Вот. Я, насколько я понимаю, вот. Ага, спасибо. Коллеги, может, есть вопросы? Может быть, я упустила отчисленность участников? Какая например? Приглашенных? Да. Добровольных, да. Сейчас на данный момент идут уточнения, звонят. Пробежали. Вот Светлана правильно сказала, конечно, молодежь, которая приходит и совершает марш-паски первые полгода, естественно, они не могут, а к концу своей службы они уже действительно приходят. У нас есть свои нормативы, определенные время отлично, на хорошо, на удовлетворительно, но и после армии мы пытаемся, чтобы они как бы сдержали вот эту вот свою подготовленность, потому что они находятся в резерве мобилизационном, в, в любое время могут быть призваны для выполнения задач. Вы, точнее, вы сказали, что весь личный состав, вы имеете в виду данного сколько? Ну, об этом да, я не могу да, это сказать, у нас да, много. Все воинские части, которые у нас есть, они все принимают участие. Во всех да, областях. Сколько там, и добровольцев тоже, у нас нет здесь, вот, чтобы мне не написали, что это идут. Там, идите в все школы, идите ближе. Вы работе с подрастающим поколением, Или, чтобы на, на уже, пример да, подрастающим поколением? Ну, вот это все проводится в рамках военно-патриотического воспитания Но. и молодежи, и населения, и вот сейчас я сказал, э, тех, кто находится в мобилизационном резерве. Вот в, этой, в этих рамках мы это дело и проводим. То есть это такая новая форма, получается, вот, например, кто вот уже заявился, да, например, авиационный институт, да, вот, военно-патриотический клуб Родины, да, военно-патриотический клуб Эдельвейс, который на Исакуле, там, Силоечке, Жергес вообще, они хотят там всей школы там бежать, да, и так далее. То есть, там, ваши тоже патриотические какие-то, вот, ну... Люди сами, вот несколько человек да, уже звонили говорят мы хотим сами бежать. Там я потомок того, я потомок того, да, там просто участников Великой Отечественной войны. То есть это совершенно добровольно. Приходите, семьями приходите, расскажите про своих дедушек, которые воевали, что, например, приняли участие в Сталинградской битве там, или не обязательно сталинградской. Вот. А главное, что мы этот Кыргызстан помнит, и все мы должны как бы. Ну что обидно, знаете, казахи приезжают, там ставят, что наша часть и так далее. Вот я хочу, чтобы там в Сальском районе тоже так было написано. Вот. И люди, которые побегут, которые придут, они этот тоже так вспомнят просто. Потому что это тяжелый труд воинский, на самом деле-то не просто так. Это же Бешкеки, да? да? военный, военный институт Сукулыка. Не Сукулыка, но он заразит. Ага. А вот э, еще же мероприятия, как поняла, будут проходить Балахчаи? Да, голова, в Балахчах у, у нас тоже есть соединение части. Там будет сбор определять на местах, местная администрация. То же самое на других областях. Ага. Все в один день, в одно время? В одно а время, в один день, день. Ну, в течение где-то 30 минут обычно совершает бросок вот это. пока 30 минут идти, может быть там какие-то концерты организуют на местах. Наша победа из-за хималына, жюрикер, интернационалисты дин, запаста, запасного аскердик патриоту. Холмдуну Имуна, Батке Нжу и Керлерден, Республикал Комитет Башка, Куралтук и Четвертын, Арда Гилерден, разошлых в Суиждурмду Айтану. Все.